Аккомпанировать ей будет наш талантливый коллега-композитор, он же и наш фотограф-идеограф, за спиной которого 6 альбомов классической инструментальной музыки. Шесть альбомов. Все это можете с этими композициями, можете ознакомиться у него в а, ВКонтакте. А, если что, подходите к нему, он вам расскажет. Итак, встречаем Семен Адамов и Мила Левченко. В чем смысл жизни? Вопрос не У каждого есть на это свой ответ. У кого-то он в чувствах глубоких, а у кого-то его вовсе нет. Разные люди. Есть черные, белые. Но эта концепция мне меньше подходит. Мне кажется, что все вокруг люди серые. Просто каждый окрашивается по своей погоде. Кто-то солнце, такой яркий светлый, и светлый, когда он заходит, то все улыбаются. А кто-то дождь, хмурый серый. С такими людьми люди чаще прощаются. Кто-то совсем не боится обидеть. Для кого-то важен только он сам. А кто-то может сразу предвидеть, что фраза для тебя будет подобна ножам. Жизнь — это пазл из обычных мелочей. И солнце по утрам, звонок тебе от мамы когда весной становится немного потеплее, когда на сердце резко заживают твои шрамы, и человек, который дарит нам омутку. Вы каждый вспомните кого-то ненароком, или когда срываешь с грядки свежую клубнику. Наверное, нам каждому стоит задуматься о многом. Могут подарить нам радость, но разве долго это может А те, кто думают, что чувство это слабость, однажды с ними яростно сразится. Не бойтесь жить, но больно сделать, бойтесь. Родителям, друзьям, тем, кто мечает вас души. И миру наконец-то вы откроетесь, и он откроется для вас, как ни крути. Ведь не бывает встречи без прощания. Давайте сделаем добрее нашей речи. Возможно, смысл жизни — это осознание, что лучшее, что есть у нас, совсем не вещи. Спасибо большое. Какое есть, о чем задуматься. Спасибо. Семен Адамов. Добрый вечер. Сегодня я хочу исполнить произведение, которое называется «Солнечный день» со своего шестого альбома. И, конечно же, эта композиция прозвучит для того, чтобы наша душа не забывала наполняться светлыми и яркими красками. Субтитры mm -hmm. Семён Адамов.